Всем привет! Сегодня мы снова в студии, но в этот раз в полный рост. Ваше спасибо большое! Сегодня пойдет речь про жарку. Реальная такая качественная, жарка. Знаете, столевары жарят сталь. А мы сегодня будем жарить в многофункциональной сковороде. А что мы будем а жарить, павел? Мы будем, как обычно, традиционно мясо и картофель. У него в холодильнике не кончаются стейки, а у нас не качается время для того, чтобы жарить и потом за кадром есть. Хорошо, что на нашей кухне не переводятся продукты. А все потому, что мы работаем на супер классной технике. Apache шеф лайн. Да, вот так. Ребят, очень важно понимать, какие бизнес-процессы вы можете использовать вместе с нашими многофункциональными устройствами. Еще раз вернемся к разговору о том, что вы собираетесь готовить. Помимо стейков да, и вот картофеля, который мы сейчас приготовим, вы должны понять, что сковорода, находясь на своем месте, позволяет вам работать со всем меню в полном объеме. Это полный объем меню, то есть при наличии пароконвекционной печи, многофункциональной сковороды и одной плиты вы можете заменить большую кухню на эти три устройства. Главная задача, чтобы вас, ваш повар умел с этим работать, потому что ну вот я ассистирую Павлу достаточно давно и вам могу сказать, что практически все функции, которые Павел показывает, повторять легко и они легко запоминаются. То же самое касается этой красивой игрушки. Ее стоимость многократно компенсирует вам те затраты, которые вы используете на покупку плит, на покупку э, котлов и всего остального. Потому что вам не всегда нужно много литров супа. Но приготовить суп в ней вы можете. Приготовить в ней что-то под давлением вы можете. Жарить в ней вы можете. Фритировать вы в ней можете. Готовить на пару. Готовить на пару вы в ней можете. Каждый из этих... Функции это достаточно дорогое мероприятие, и когда вы собираетесь расширять свою кухню на бензозаправочной станции, в маленькой гостинице, вам это просто невыгодно. Вы купите много устройств, много проводов, много места, много элементов для обслуживания, а у вас -то там меню может быть на одном листе, и эта машина вам это заменит. И Павел, как профессиональный шеф-повар, легко это не только покажет, и продемонстрирует у нас в школе, но вы оцените это просто по скорости приготовления в эфире блюд, которые мы показываем. Паш, картофель ведь это самое простое, что только есть, да, практически везде. Картофельное пюре, картофель фри, картофель на пару и так, картофель так далее. Картофель Картофель. Ну а да, Пушкин, все смотрели да, фильм, да. да, и все помнят, сколько блюд она именовала с картошкой. В нашем случае вот мы сейчас облили ее маслом и хотим что? Просто пожарить, да? Да, просто пожарить. Это картофель уже отваренный заранее, то есть мы делаем аля Пушкин. Накорми меня снова жареным картофелем. Ну, тогда давай высыпем ее в чашу. Кстати, ты так и не рассказал про то, что, чем обработана чаша наша. И Ох. почему у нас картофель не прилипает, не, при, не прижаривается к этой чаше? Технологии изготовления металлов современных подразумевают, что мы работаем больше со сплавами. И благодаря этим сплавам нет прилипания к поверхности продукта. Во-первых, и легче мыть, это удобно для поваров и для смен. Во-вторых, эффективнее передается температура. И в-третьих, эффективнее происходит нагрев. Нет избыточного жара от самой жаровни. Это современные технологии, которые вот путем напыления позволяют и на разные формы это делать, и плюс выдерживать достаточно высокие температуры э, в щадящих для повара режимах. Картофель готов, мы начнем сейчас его вкусно поедать. А вы должны для себя сделать определенные выводы, потому что многофункциональное устройство сковорода Apache Offline – это то, без чего ваша кухня, к сожалению, уже обходиться не может. Вы обладаете этой информацией, а мы вам об этом рассказали. Паша, вот так. Смотрите ролики школы Apache Lab в соцсетях. Смотрите нас на роликах.